Девася ставит хаточный капканчик на Соболе. Повешали андатру. Это уже примерно седьмой капкан у нас. Вот. Вот. Замечательно. Охотник со стажем. Соболятник. Лис хорошо ловит. Вот. Ну, мы едем по чьей-то лесной дороге. Кто-то в делянух уярил. Такие вот дела. Фишер Монхунтер представляет охоту на Соболе. Thank <laughs> you.